Девочки, что-то я давненько перчинки и сахарок не видела. И панки с цветочком когда-то пропали. Да ну слава! чуть-чуть и нас расколет. Ну да, она уже заподозрила что-то тут неладное. Ну ничего, будем отвлекать. Ха -ха -ха. И эти две девочки спотсменочки подходят к этому домику и стучат, стучат. И тут сама дверь. Что, разломалась дверь, что ли? Ой, сплюшка. может не Мне уже очень страшно. Ой, да ладно тебе. Да не, не разломалась дверь. Она же открылась, скрипя вот так. И они входят в этот без плюшка. Мы уже с тобой разговаривали на эту тему. А ну перестань здесь пугать детишек. Ну ладно, Рокерса, ну извините, я больше так не буду. Честно, тесно. тесно. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, Рокерша! У нас будет еще одна помощница! Привет! Ааа, это означает, я иду в отпуск! Ура, ура, ура, ура! О, Море, солнце, пляж! Ура! Привет, друзья! Ну что же, давайте поскорее откроем сюрпризы, которые нам привезла Титчерс Пэт! Очень скоро придут наши малышки. Перчинка, сахарок, цветочек и панки придут со своим подарком для любимой воспитательницы. И мы увидим, какой же подарок они приготовили. А теперь поехали открывать наши шарики. И начнем мы с маленькой сестрички. С маленькой проказницы. И... И это... Так, давай, подсказочка. А, смотрите, это рок-клуб. Вот это да. В прошлом видео мне тоже попалась куколка из рок-клуба. Это была Гранж. Маленькая Бэби Гранж. Да, кстати, ребята, а сегодня не пропустите, посмотрите видео до конца, ведь сегодня будут итоги на большую куколку Гранж. А мы поехали. А, смотрите, это золото. Да, да! Ничего себе! Вот и пополнение в нашей старшей группе! Здесь наклеечка! А, у нас пополнение мальчиков! Круто! Ну, давай, открывайся! Ага, это мальчик! Мальчик, мальчик, мальчик, мальчик! Поехали! Это у нас золотой прилочек! Дальше... Конечно же, это всеми нами любимые синие ботиночки. А, какие они классные, милашные, обалденные. Вау, это любимый рюкзак нашего мальчика. Ну и, конечно, один, два, три, четыре, пять. А, какой милашный. Я не знаю, я все равно от него балдею. Он такой классный. Эти трусики, это соска, он просто мимилашный. Мимимишный, мимилашный. И очень-очень классный. панки Вот так еще один мальчик в нашем детском саду. Давайте его обуем его кроссовки. Ой, ботинки такие огромные. Вот он, наш. Парень, у нас пополнение мальчика в детском саду. Ну что ж, а теперь давайте откроем нашу помощницу. Это будет няня в нашем детском саду. Она будет помогать нашей фичерс И, Ой, я думала, подсказки здесь нету. А, вы смотрите, это звездочка. И батарейка. Это энергайзер. Ух ты, круто. Здесь куколка из театрального клуба. Это может быть или единорожка, или фараон Бэби. Я уже очень хочу посмотреть. Я надеюсь, здесь единорожка. Но если будет фараон, я тоже буду очень рада. И здесь у нас розовый шар. Ой, вот здесь спрятались наклеечки. И наш последний слой. Ну, давай. А вот выпала наша тату. Здесь видеокамера. Как вы думаете, друзья, кто будет в этом в шарике? Сейчас увидим, здесь есть пустая ячейка. Есть, есть, здесь есть пустая ячейка! Может, это единорожка? Одна, кстати, если вы знаете, участвует в конкурсе, но не только единорожка. Там единорожка, цветочек, семья спортсменов и два ободочка. И, кстати, результаты итоги конкурса будут в следующем видео. Так что не пропустите и обязательно участвуйте. Ну что ж, давайте откроем нашу первую ячейку. Это бутылочка белая с золотой крышечкой а, ха -ха, круто но это может быть единорожка честно я не помню какая бутылочка у фараон а вот сейчас мы это узнаем точно 1 2 3 4 да, это единорожка Ура! ну что ж ребятки смотрите какая достойная замена у меня будет пока Это няня в нашем детском саду. Какая обалденная, классная, красивая, современная и очень-очень классная. Это ее бирюзовые ботиночки с золотистыми бантиками. Очень нежные. Ой, это наша пустая ячейка. И еще следующая одежда. И да, вот ее костюмчик. Это футболочка на молнии. И вот такая вот юбочка трехцветная. Розовая, сиреневая и бирюзовая. Очень классно. А теперь дошло время до самого шара. И один, два, три, четыре, пять. Ой. Все упали. Ну ничего страшного. И здесь у нас как всегда два пакетика. Открываем наш следующий пакетик. И здесь ее, конечно же... Ой, у меня сосочка упала, вылетела. Вот она, вот. Первая единорожка, я не знаю, я просто или не досмотрела в пакетике, или, может, ее там не было. Но, скорее всего, я просто не досмотрела за этой золотой сосочкой. И у меня ее нету. Но куколку, которую я разыгрываю в конкурсе, обязательно разыграют в шаре. Со всем ее аксессуаром и обязательно с тоской. И вот такой ее прелестный водочек, цветочный и золотым рогом. Это просто топовая куколка. Хотя она и не в золотом шаре. Вот она, красавица! В своих желтых колготках, своей цветной прической с двумя хвостиками. И давайте поскорее ее оденем. Наша помощница для teacher set. Ух тышка, какая же она красивая! Какая она! Какая она классная, очень яркая и красивая. Ну что ж, а теперь давайте проверим, как они меняют цвет. И начнем мы с Панки. А, он меняет цвет. Его становится сиреневым, волосы темно синие, браслетики появляются на ручках, трусики темно-темно серые и как будто футболочка черная. А и здесь у нас Серепушка на трусиках! Вообще он такой классный. Вот здесь под водой появляются еще вот такие шрамики здесь красненькие. Вот такой классный парень. И в теплую водичку. И он снова яркий. А единорожка? А, она у нас цвет не меняет. Две предыдущие у меня очень классно меняют цвет. А этот цвет не меняет. Но ну, ничего страшного. Она же у нас и так красивая! И что же она умеет? Она у нас плюется! Так, ну одну в я вижу, а вторая где? Со своей суперкомандой, ребята, подскажите, где перчинка, сахарок, цветочки, панки? А, о -о. Опять в Мы где? Давайте поскорее посмотрим, что же наши малыши приготовили для Тичерс Пэд. И барабанная дроп-ру-ру-тара. Она спит! Спит! А ну-ка быстренько посыпайся, посыпайся! Ой, какая же она милашечка! Друзья, посмотрите, какая обалденная собака для Тичерспэд! со своим галстуком синего цвета! А какие они обалденные глазки и прическа! Очень классно! Если вы хотите посмотреть, как сделать такую сову, тогда быстренько переходите на канал Мультляндия, ведь видео уже на канале! Я ссылочку с этим видео оставлю внизу в описании под этим видео! Переходите и приятного вам просмотра! Спасибо вам, ребятишки огромное! И очень похожа на меня. У нее такой же галстук и такая же прическа. Панки, Панки, Панки, Панки! Я очень рад, что в нашем детском саду появился еще один парень. Вот это мы за Друзья, выйти не за. Друзья, если вам понравилось это видео Тогда подписывайтесь на канал сандл", Ставьте лайк этому видео И мы ждем ваших классных комментариев До новых встреч!